Махабхарата. Глава 4. Утрата царства. Игра в кости. Живя в том построенном моей дворце, Дурьотхана и Шакуни неспешно его осмотрели, и увидел тут потомок Куру богатство и роскошь, не имевшие себе равных ни в Хастинапоре, ни в каком другом месте. В одном из покоев принял сын Дритарашты прозрачный хрустальный пол за пруд, и излива приподнял одежды, намереваясь ступить в воду. Огорченный своей ошибкой, принял он в другом покое кристально чистый пруд с лотосами за прозрачный пол и упал в воду. При виде мокрого царя, поспешно вылезающего на берег, не смогли слуги сдержать смех, а затем принесли ему по приказанию едхиштхир и другие одежды, богаче и прекраснее его собственных. Смеялись над ним и могучие Бима и Арджуна, и оба сына Мадри. Все они тогда смеялись. Никогда не сносящий обид, не мог Дурьотхана снести стыда, и снова сбросил с себя одежду, словно собираясь переправиться через воду. И так, ступил на хрустальный пол, от чего люди снова засмеялись. Затем, подойдя к хрустальной двери, счел он ее открытой и ударился лбом, а другую открытую принял за закрытую и попятился. После всех этих оплошностей, увидев необычайное великолепие дворца, царь Дурьотхана отправился, опечаленной думой, в город свой хостинапур. И возвратился он домой с недаемой завистью и сделался бледен, и зародились в нем дурные мысли. Видя, как сильно огорчен царь, спросил его однажды Шакуни, «О, Дурьотхана, в чем причина, что ты так тяжело вздыхаешь?» И ответил ему царь. Увидев жертвоприношение, совершенное с таким великолепием, словно совершаемое среди полубогов, Посмотрев на все эти земли, попавшие под власть Юдхиштхиры, я проникся ревностью и сохну от нее, подобно маленькому озерцу, иссушаемому жаркими лучами летнего солнца. Я лучше войду в огонь или приму яд, или брошусь в воду, ибо не могу я так жить, ведь сыновья Дритараштры приходят в упадок, а сыновья Притхи преуспевают. Видя богатство их и такой дворец собраний, выслушав насмешки пандовов и их слуг, я сгораю словно от огня, и нет у меня помощников в моей беде. «О, Дуриотхана!» — ответил ему Шакуни. «Тебе не следует завидовать Юдхиштхире, ибо все полученное им — справедливый дар судьбы. Не следует тебе и сетовать на отсутствие помощников, Ибо разве не помощники братья твои, могучие воины? На твоей стороне дрона непревзойденный стрелок из лука. Вместе с ним могучий сын Ашватхама, Радхея и Крипа, великий воин на колеснице. И я вместе с моими братьями. Собери своих союзников и покори всю землю. Правда Арджуна и Кришна, Бима и Юдхиштхира, Накула и Сахадева и Друпада с его сыновьями таковы, что их не победят в битве даже сонных богов. Но я знаю средство, которое поможет победить Юдхиштхиру, о царь. Дело в том, что он большой охотник до игры в кости, хотя и не умеет играть. Я же... Искусен в этой игре и вызову сына Кунти, а он не сможет отказаться. Тогда без всякого сомнения, я отберу у него все его сокровища и само его царство, и тогда отдам тебе обык среди мужей. Но ты, поведая обо всем этом сначала царю Дритараштри, а уж потом с его и твоего дозволения я пошлю Ютьештхире вызов». Движимый любовью к своему сыну, царь Дритараштра согласился и повелел выстроить прекрасный дворец собраний с тысячами колонн и сотней дверей, украшенной драгоценными камнями и достойной будущей игры. А затем призвал он Видуру и послал Премудрого к Юдхиштхире с вызовом на игру от Дуриотханы. Видура долго увещевал царя, подозревая низкий умысел, но не сумел его отговорить, и отправился опечаленный в Индрапрастху. «От игры в кости о Видура, — сказал Ютхишткира Гонцу, — может возникнуть раздор между нами и сынами Дритараштры. Кто же, зная это, одобрит такую игру?» Не стал Видура уговаривать царя справедливости, даже предупредил, что ожидают того опытные и нечестные игроки, особенно Шакуни. Но все равно гордость не позволила благородному пандову отказаться от вызова. И на следующий же день отправился он в Хастинапур, взяв с собой родственников своих и Свиту, а также Драупади, Вместе с придворными женщинами. И прибыл тогда великий в столицу Кауравов. И повстречался сперва с царем Дритараштрой, А затем с Дроной и Бишмой, А также с Карной и Крипой, И с другими могучими воинами. Потом взошел он во дворец собраний, Где собрались уже игроки. «Все собравшиеся здесь нетерпеливо ожидают начала игры, от царь», — сказал Шакуни. «Пусть же будут установлены правила и брошены кости». «Нечестная игра есть грех», — отвечал ему Юдхиштхира. «Война, ведущаяся без хитрости и обмана, — вот путь честных людей. Сам я не желаю ни счастья, ни богатства». «Обретенных обманом, не играй же с нами нечестно, о Шакуни!» «Если ты считаешь, что против тебя будут играть нечестно, если тобой владеет страх, откажись!» усмехнулся Шакуни. «Вызванный, я не откажусь», сказал Ютхиштхира. «Судьба всемогущая, и я в ее власти. Кто же будет играть против меня?» Очень удивился благородный сын Кунти, узнав, что богатство для игры предоставляет Дуриотхана, а играет Шакунь. Но и здесь не смог он отказаться. В первой ставке он проиграл Шакуни мастеру обмана свое ожерелье из жемчужин, добытых при пахтании океана. Затем проиграл он золото свое и серебро, После этого колесницу Индры Дарваруны, потом тысячу боевых слонов, сто тысяч рабынь и сто тысяч рабов, тысячу колесниц с воинами, всех своих боевых коней и все оружие. Сколько не падали кости, каждый раз выигрывал Шакуни. Видя это, не стерпел премудрый ведура. О, великий царь! Обратился он к Дритараштре. «Выслушай меня, хотя слова мои тебе не понравятся, как не нравится горькое лекарство больному». Уже при рождении Дурьотханы завыл шакал, предвещая, что определено ему привести свой род к гибели. И вот сейчас в твоем доме живет шакал, принявший человеческий облик. Прикажи Арджуне убить Дурьотхану и пусть все кауравы наслаждаются счастьем. Игра в кости ведет к распре и к великой битве. Если Юдхиштхира, одолеваемый болью от проигрыша, не сможет обуздать свой гнев, а за ним и братья его, кто же будет нашим прибежищем в годину бедствий? У тебя есть бесчетные богатства. Какой толк от того, что Дырьотхана обыгрывает сынов Кунти, в кости. Вместо сокровищ пандавов, выиграй лучше их самих, ведь все мы знаем, как искусен Шакуни в нечестной игре. Пусть этот горный царь отправляется туда, откуда прибыл, ибо он сражается, прибегая к обману. «Ты, о Ведура, всегда славишь наших врагов, втайне презирая сыновей Дритараштры», — воскликнул Дурьотхна. Говорят, что нет греха большего, чем вредить своему благодетелю. Ты же кусаешь руку, которая тебя кормит. И промолчал тогда царь Дритараштра. И продолжилась нечестная игра. Проиграл тогда Юдхиштхира все свои сокровища и все свои стада и землю, на которой они паслись. Затем проиграл он и столицу со всеми ее жителями и домами. Он проиграл все царство и людей своей свиты вместе с их одеждой. В отчаянии поставил он братьев своих одного за другим и всех их проиграл. «Ты проиграл много богатства вместе с конями и слонами, а также своих братьев», — сказал Шакуни. «Скажи мне, о сын Кунти, есть ли у тебя еще богатство, которое не проиграно?» И поставил тогда Юдхиштхира самого себя, и тоже проиграл, и снова заговорил злодей Шакуни. «У тебя есть еще одно богатство, о царь, поставь Дроупади, царевну Панчалы, может быть, ты отыграешь себя?» И когда согласился Юдхиштхира и поставил прекрасную Драупади, раздались голоса следивших за игрой старцев «Позор, позор!» И поднялся среди царей ропот, а у бишмы, дроны и крипы на лицах появилась испарина. Видура же паник, взявшись за голову и словно утратила жизнь. Дритараштра не мог скрыть своей радости. Он снова и снова вопрошал. «Ну как, мы выиграли? Мы выиграли!» Ликовали Икарна, Карна, и зломысленный брат Дуриотханы Душасана. Но у иных, сидевших в зале, полились слезы из глаз. Шакуни же кинул кости и воскликнул. «Я выиграл!»